Здравствуйте! Вас приветствует авторская школа шляпного мастерства «Хат School. Меня зовут Анна Андриенко, я дизайнер эксклюзивных головных уборов. Сегодня вместе с вами на мастер-классе «Пошагово» мы рассмотрим, как создать данную свадебную вуалетку. Вуалетка украшена шелковыми цветами, вуалью и крепится на обручи. Данный аксессуар будет прекрасным украшением для свадебного образа любой невесты. Итак, приступаем! Для изготовления свадебной вуалетки нам с вами потребуются шелковые цветы, которые мы приготовили заранее. У меня их 4 штуки, 2 крупных цветка, 1 средний и маленький бутон. Мне потребуются листья, опять-таки заранее приготовленные, бархатные листья в количестве 7 штук. Непосредственно вуаль. Сегодня я возьму крупную вуаль, ее ширина 22 см и ширина ячейки 2 см на 3 см, достаточно крупная вуаль. Также мне нужны ножницы острые, сантиметровая лента, потребуется обруч для крепления вуалетки, его ширина 3 мм, обруч металлический, нитка с иголкой, зубочистки. Прозрачная мононить, кусачки, гофрированная бумага, которую вы можете приобрести в любом канцелярском магазине. И также в строительном магазине вы сможете приобрести строительный клей ПВА. Он предназначен для склейки бумаги и картона. Итак, все у нас готово для начала работы и мы приступаем. Наша вуалетка будет крепиться на обруче, обруч у нас металлический, но отблеск мне не очень нравится, поэтому мы будем менять цвет обруча и будем делать это при помощи гофрированной бумаги. Для этого бумагу мы изначально складываем для того, чтобы по всей длине не разрезать ее и уже в таком сложном состоянии мы разрезаем на полоски, ширина должна их быть 0,5 см. Но ни в, коем, ни в коем случае не толще. Иначе у вас будет бумага э, сминаться и будет не очень опрятный вид. Получились у нас вот такие полоски. Далее, при помощи э, клея ПВА мы будем обматывать. Возьмем также зубочистку для нанесения клея. Мы будем обматывать бумагой наш обруч. Начинаем... Края. Сейчас я на палец положила на указательный бумагу один сантиметр. Нанесла клей, и дальше начинаю как бы запечатывать наш обруч. Бумага у нас совсем немного промокла, поэтому словно пластилином. Нам можно запечатывать краешек. После того, как ножка у нас запечатана, мы наносим клей непосредственно на обруч. Удобнее это делать на лицевую сторону. Где-то 2 см промазываем, дальше окутываем бумагой. Бумага у нас автоматически прилипает. Если мы будем бумагу промазывать, то она, к сожалению, у нас в процессе обмотки будет рваться. Поэтому непосредственно клей я наношу на обруч. И таким образом... Полностью весь обруч я покрываю гофрированной бумагой. При желании, если вы не хотите, чтобы на свадебной вуалетке обруч у вас был виден, вы можете подобрать бумагу в цвет волос, допустим, темно-коричневый, либо светло-бежевый. Но сейчас по моей задумке, так как вуаль достаточно яркая по цвету, сам обруч я оставлю в белом цвете. Допустим, в процессе у вас краешек бумаги оторвался, ничего страшного в этом нет, вы можете опять начать с того же места наматывать нашу гофрированную бумагу. И теперь запечатываем второй хвостик нашего обруча. Опять-таки удобнее мне это делать, расположив сам обруч на указательном пальце. Вот сейчас как раз был тот случай, когда бумага промокла и оборвалась. Поэтому для того, чтобы в дальнейшую эксплуатацию у меня край обруча не раскрылся и не был виден металл, я повторно наношу бумагу. запечатали теперь обязательно пальцами формируем наш обруч и окуная пальцы все в тот же клей мы полностью весь обруч промазываем клеем с двух сторон, то есть у меня сейчас клей находится на указательном и большом пальце. Между ними я пропускаю обруч и у меня получается слой клея, в таком случае, минимальный. И теперь достаточно обруч, то есть ни в коем случае мы не кладем ни на какую поверхность, иначе у вас обруч приклеится. А куда-либо подвешиваете и так дожидайтесь, пока у вас обруч высохнет. Теперь настало время заняться нашей цветочной композицией. Для начала мы берем наши листья бархатные, берем два листа, самый маленький лист мы отгибаем на один сантиметр и прикладываем к большому для того чтобы у нас получилось вот так. Дальше при помощи гофрированной бумаги мы два стебелька обматываем. Точно так же, как на обруч, мы наносим немного клея на стебелек и обматываем бумагой. Принцип очень похож на то, что мы сейчас сделали с обручем. От начала соединения двух листьев мы с вами проматываем около 8 сантиметров. Затем к двум листьям мы добавляем небольшой бутон. Мы его немного отгибаем на ножки, для того чтобы он смотрел на нас. И вот таким образом прикрепляем к нашим листьям. Каждый раз мы промазываем наши стебельки и поверх клея ПВА наносим бумагу вокруг. Повторяем то же самое еще с двумя листьями. И к этим листьям мы добавляем наш средний цветок. Опять-таки, разворачиваем его бутон таким образом, чтобы он смотрел на нас. Рукой всегда вы очень плотно сжимаете все проволочные ножки чтобы они не расходились, чтобы у них между ними не возникал воздух, и они не смогли в дальнейшем быть в каком-то движении. То все делаем достаточно плотно. Опять два листа между собой. работаем достаточно быстро для того чтобы бумага не промокла и не начала рваться у вас в руках при намотке и теперь до крупных цветов мы дошли также разворачиваем сам цветок непосредственно к нам основание бутона у нас Крепится там же, где мы начали соединять два листа. Более подробно о том, как сделать такие шелковые цветы, мы рассказываем на других наших видео уроках. Соединяем последние два листа. К ним же прикрепляем крупную розу. Того, как каждый цветок у нас приобрел свои листья, мы возвращаемся к самому маленькому, немного его изгибаем на расстоянии где-то 2 сантиметров и скрепляем его самым крупным цветком. Обратите внимание, что листья у нас должны смотреть в разные стороны. же композиции мы добавляем сейчас еще один крупный цветок и отгибаем его его ножку таким образом чтобы листья смотрели в разные стороны когда вы уже создадите полностью композицию от того что и листья и сами цветы у нас располагаются на проволоке вы сможете их доработать повернуть в нужную вам сторону сейчас нам нужно прикрепить последний четвертый цветок его мы прикрепляем в обратную вот так вот сторону, чтобы хвосты смотрели друг на друга. Отмеряем и все лишнее при помощи кусачек мы отрезаем. Еще раз примеряем и отрезаем. Для того, чтобы линии среза цветов у нас были аккуратные мы берем и по второму кругу обматываем их вновь гофрированной бумагой, как будто бы запаковываем, делаем то же самое, что мы делали с нашим обручем, пряча все металлические хвостики. Так мы поступаем с одной стороны и со вторым цветком делаем то же самое. После того, как закрыли, запечатали нашу проволоку, Разворачиваем друг к другу наши цветы и теперь обматываем вместе. Также предварительно мы можем перед тем, как обматывать их, можем их связать при помощи нитки. Но сейчас я уверена, что они не распадутся, поэтому не делаю этого. Вот за эту самую толстую часть стебелька у нас наша композиция и будет крепиться уже непосредственно к обручу. Итак, у нас с вами получилась вот такая цветочная композиция. В принципе, кто-то остановится и на этом. Это может быть прекрасным украшением, допустим, биди-броши. Осталось только сюда крепление 2 в одном прикрепить. Но наша задача это все-таки свадебная вуалетка, поэтому продолжаем работать. Нам сейчас понадобится тот самый обруч, который у нас уже высох и готов к работе. Теперь мы приступаем к креплению нашей цветочной композиции на уже готовый белый обруч. Нам нужно примерить обруч. Теперь примеряем, где у нас должна находиться композиция. Пальцами соединяем вместе обруч и композицию. Вот оно, то самое место, где композиция у нас будет крепиться к обручу. Дальше, не разжимая рук, перед тем, как начать обмотку, всю той же гофрированной бумагой, мы сейчас соединяем при помощи нитки. Делаем это ниткой, потому что, во-первых, нитка плотнее скрепит между собой два элемента. А во-вторых, если мы вдруг ошиблись и прикрепили не в то место, то нитку можно легко разрезать и вновь прикрепить в нужное для нас место цветочную композицию. Завязываем. Лучше не пожалеть усилий, прикрутить как можно большим количеством витков, потому что именно от этого будет зависеть, как композиция будет держаться, на обручи. Еще раз связываем. И сейчас, перед тем как обматывать, я вновь начинаю примерять обруч дальше я, конечно же, могу сгибать листья но сейчас не об этом пока меня абсолютно устраивает то место, где находится наша цветочная композиция теперь бумага для того, чтобы все было чисто и аккуратно при помощи бумаги мы склеиваем, маскируем все наши соединения. Сейчас некоторые цветки и бутоны я могу отодвинуть, чтобы это не мешало обмотки потом я их все расположу каждый на своем месте сейчас не очень удобно подлезать между цветами поэтому бумага у меня периодически капризничает рвется но в любом случае самое главное следить чтобы в процессе обмотки она у вас бумага не морщинилась и давала достаточно ровное покрытие, чтобы все выглядело максимально аккуратно. Остатки клея мы размазываем и тем самым даем дополнительную жесткость. Итак, у нас уже на обруч появились цветы и кто-то опять-таки скажет, что кому-то этого достаточно и может остановиться на этом этапе, но у нас задача создать именно свадебную валетку, поэтому мы приступаем к работе с вуалью. Для нашей свадебной вуалетки мы выбрали крупную вуаль с крупной ячейкой. И для начала нам нужно определить, какого же размера у нас будет вуаль. Вуаль будет находиться на лице, поэтому здесь крайне важно, чтобы вуаль не попадала на ресницы, чтобы она не соприкасалась ни с носом, ни с губами. Поэтому вот мы вспомнили, где у нас находился обруч, вспомнили то место за ушками. И именно от того места за ушками прикладываем нижний край. И со второй стороны где-то примерно там же прикладываем. Еще раз. Прикладываем ушко. И с другой стороны примерно определяем, какое расстояние нам потребуется. То есть нам очень важно... Чтобы ни губы, ни ресницы, ни нос не задевали нашу вуаль. У меня это расстояние получилось 45 сантиметров. Теперь на этом расстоянии я отрезаю вуаль. Еще раз себя проверяю, поднося к лицу, все в порядке. После того, как мы определили длину нашей вуали, она у нас получилась 45 сантиметров, нам теперь нужно верхние краешки обрезать. Для этого мы складываем вуаль вдвое и вот эти краешки мы обрезаем. Получается вот такая форма. Теперь берем нитку с иголкой. Нитку у нас обязательно идет в одну ниточку. И закрепляем ее на нижнем краешке. Закрепляем очень хорошо чтобы нитка у нас не убежала. И дальше мы в каждую ячеечку просовываем нашу нитку. Так как, обратите внимание, ячейки крупные, наша задача в каждую ячейку пронизывать нитку. И таким образом мы собираем вуаль. Собираем наверх, потом через боковые наши срезы Теперь по верхнему краю И таким образом мы спускаемся к нижнему краю нашей вуали. нашу нитку, продели полностью через всю вуаль. И теперь мы вновь начинаем ее примерять. Нам нужно понять, где закрепить нашу нитку, на каком расстоянии. Теперь мы взяли за тот уголок, где у нас узелок, одеваем вуаль на лицо и наша нитка должна со второй стороны за ушком закончиться зафиксировали то место где у нас теоретически должна закончиться нитка в этом месте мы делаем узелок теперь обрезаем все нитки распределяем вуаль по нитке, вновь примеряем на лицом, распределили. Теперь мы будем прикреплять наш вуаль непосредственно к обручу с цветами. Для этого нам нужна мононить. Ее мы берем в две нитки. Мононить у нас прозрачная, поэтому в принципе ею мы можем работать при любом цвете. Обычно узелок сложно завязать на нити. Поэтому я обматываю вокруг указательного пальца нить, несколько раз продеваю сквозь кольцо нитку с иголкой и придерживая большим пальцем свободный край, я завязываю узелок на нити. Если у вас есть какой-то другой способ завязывания, он может также пригодиться. Обрезаем хвостик. Теперь определяем, где же у нас начнется вуаль. Опять одеваем обруч. Примерно определяем место за ушками. У меня получилось это место на расстоянии трех сантиметров от края. Первую закрепку я делаю непосредственно за вуаль. Стараюсь прикрепить таким образом, чтобы вуаль у меня осталась под обручем. Первую закрепку я делаю на расстоянии трех сантиметров от начала обруча. И теперь важно именно распределить вуаль по обручу равномерно. Для этого я даже... Прикрепляю не вуаль, а прикрепляю ту нитку, на которой у меня вуаль закреплена. Таким образом, уже когда изделие будет готово, я смогу двигать вуаль по оборчу, распределяя ее так, как мне того Нужно. С мононитью не очень удобно работать, она, помимо того, что прозрачная, она периодически запутывается, поэтому нужно только набраться терпения и аккуратно с ней работать. Сейчас мы прикрепляем на первый раз, потом нам нужно будет еще раз пройтись уже по закрепленной вуале. Но сейчас первый раз очень важен именно для того, чтобы распределить все ячейки вуали по нашему обручу. После того, как мы с вами дошли до самой последней нашей закрепки, в этом месте вуаль мы закрепляем наиболее тщательно. Пока нашу нить мы не обрезаем, Теперь нам вновь нужно распределить вуаль и мы опять примеряем нашу вуалетку. То есть сейчас у меня в этой части вуаль намного больше. Мне ее нужно передвинуть и теперь после того, как я ее передвинула, я начинаю работать непосредственно с цветами, выстраиваю то направление, которое мне необходимо. Наша свадебная вуалетка с цветами готова, вот таким образом она смотрится на лице, невеста благодаря ободку может в любой момент снять вуалетку, но это делать не обязательно, можно захватить с собой пару невидимок и, допустим, приподняв вуаль, закрепив вуаль возле обруча, можно оставить в виде вот такой импровизированной шляпки. Наш мастер-класс подошел к концу. В руках мы держим великолепное свадебное изделие, которое также нуждается в заботливом хранении. Лучше всего такое изделие хранить непосредственно в коробочке, для того, чтобы избегать влаги. Но если вдруг ваша вуаль немного помялась, ничего страшного в этом нет, можно взять фен и теплым воздухом, нашу вуаль обработать и она опять примет свою форму. Но учитывайте, что а, теплым горячим воздухом лучше не попадать на цветочную композицию, так как цветы у нас шелковые, они на желатиненные. И, соответственно, для того, чтобы они не теряли свой внешний вид, ни в коем случае нельзя композиции вниз располагать а, в коробочке наше изделие, а только так, чтобы цветы смотрели вверх. Далее, достав и примерив в самый важный день свадебную валетку, также по своему желанию вы можете немного поправить цветы, придать им нужную форму на голове, но я думаю, что с этим вам поможет ваш свадебный стилист. Наш мастер-класс закончен, но впереди у нас много полезной информации для вас, поэтому подписывайтесь на наш канал, мы будем всех вас рады видеть, комментируйте видео, и, конечно, мы будем вам благодарны за обратную связь, где вы укажете, какие еще из мастер-классов вам будет интересно от нас увидеть. До встречи!